Всем привет из Украинского Харькова. Друзьяки, ну что, мы продолжим вам показывать харьковян, которые остались в месте, которые борются за это место, которые его отстоят, которые противостоят российской агрессии. Я тут, -от, випадково, проходячи по улице, зашел в одно место, встретил своего близкого друга. Почув, что играет <свят> рояль. Почув, что играет рояль, да. Друга, которого я страшенно люблю и уважаю, властника группы компаний агро трей да да вот то най богачи най и и при все а кроме того что занимается бизнесом и багато допомагає різним людям сергій дуже важливо знати який момент те що ти нажившо почесний консул Австрії в Харькове. так про це хотілося б поговорити от, власне, ты э, все эти годы налагоджувал какие-то культурные финансовые между Харковом и Австрией, и ты видел настроение в австрийском сообществе их mm -hmm. ставление до того, что происходит в Крыму, до того, что происходит на mm -hmm. Донбассе. Австрийцы, в принципе, понимают, что тут делается? Ну, э, если бы я был в Австрии, то я бы, наверное, более четко сказал, <laughs> что они понимают сейчас австрийцы. Вот, да. В основном культурные связи мы налаживали, как-то mm -hmm. пытались показать, кто мы украинцы и какая наше отличие от россиян. Вот. И надо сказать, что наталкивались часто на непонимание. Угу. Я думаю, что сейчас то, что мне говорят и э, то, что мне сообщают там, из Австрии, э, там же много уже наших беженцев очень. Ну так, так. Вот. И там большая на самом деле диаспора украинская. Вот. Это исторически мы связаны. Вот. Но то, что мне говорят, то там как бы все вроде бы как прозрели. То доходит по трошку, да? Не ну, хочет танцевать вальсы из Володиборода. Ну, ну, вроде, вроде. бы, да. Вроде бы, да, но вы понимаете, ты же понимаешь, деньги это такая штука. Где-то недорогой газ вдруг замаячит на, ага. на горизонте. Неизвестно, как себя поведет правительство, да, очередной, да. Потому что, ну, на самом деле, у австрийцев у них хорошая жизнь. Они исторически тоже связаны с. России, потому что ну, Советский Союз же долго еще, 10 лет оккупировал. Часть да? да, да, да. да вот. и, и оно как-то въелось, и потом Советский Союз он не ушел на процентов. То есть, как бы войска вывели, но какие-то скрепы легкие остались. Вместо войск, войск пошел газ туда. Вот, поэтому так. Это же знаешь такая дивная вещь, але ты це слово сполучення хорошая жизнь. И знаешь, mm -hmm. когда я смотрю на европейцев, и те, как они ставилися до нашей проблемы, до нашей ситуации останні последние 8 лет, Справді, наш просто це викликає величезну злість. З одного боку, наш ці постійні заяви про свободу, незалежність, демократію і так далі, з іншого боку, абсолютно якась цинічна торгівля з Кремлем, торгівля з Путіним, бажання отримати цей дешевий газ и при цьому, і при цьому наш роблення якоїсь хорошої міни. Я думаю, что, я думаю, что политики, mm -hmm. западные лидеры, они до конца реально не понимали, на что способен э, руководить, на, на что способно руководство России. То есть, думаешь, насколько этот я уверен. Ты думаешь, что верили? Ну, они, я думаю, не верили. То есть они не понимали, насколько цинично э, их просто обманывают, понимаешь? Вот, то есть с ними играли. Э, Просто подбрасывали им какие-то монетки, но mm -hmm. ну, это настолько цинично, это только мы могли понимать. Потому что мы с этим столкнулись, э, как говорится, лицом к лицу. Yes, то right. есть когда ты кому-то рассказываешь, там, послушай, ну этот человек, он там то-то-то, да это личное у тебя что-то. Mm -hmm. ну, Не приезжай, Да, это у тебя личное, успокойся, mm -hmm. ну там бывает там", и так далее. То есть, они думали, что это у нас какая-то история, тем более российская пропаганда работала в Европе и работает, ну, пытается сейчас mm -hmm. работать достаточно плотно. Вот, и естественно, часть общества там считала, что это там гражданский конфликт, что Крым был когда-то российским. Mm -hmm. Ну, то есть вот эти нарративы... Сфера они... влияния и интересов России. Так точно, mm -hmm. да. Не, там конкретно считали мне один австрийский, ну, как сказать, бывший дипломат, uh -huh. сказал, ну мы же понимаем, что Крым был российским раньше. Uh -huh. вот. это на что все сразу оцепенели, все остальные части, это было пару лет назад, члены делегации все так вот оцепенели. Ну то есть понятно, он там допустил ошибку, но эти нарративы они есть. Да, да. Ну или там бизнесмены, которые говорят, но ну, все равно вам надо договариваться. Ну вы поймите, вам надо договариваться, я понимаю, что вы там за свою там родину переживаете сильно, но надо договариваться. Ну это надо договариваться, это, понимаешь, они мы не договариваем, понимают, договариваем, они не понимают что это. такое договариваться с Российской Федерацией, с, с, с товарищами с... из КГБ. С мы с да. как раз да. Слух, да, ну же ну же я так да. думаю, что по-честный консул зараз своими прямыми обовисками не занимается. Дякуюсь, у нас к культурным мы заскакаем завтра сейчас пока покище... ну, моя моя прямая моя главная обязанность это опековаться австрийцами, которые э, пребывают на территории Харькова. А в области? Или... Ну их немає. Но, если будут, если приедут, э, я буду очень рад, если приедут, особенно если это будут військові дипломаты, воинские если они прибудут, сюда, я буду ими опековаться. Дуже добрый. Краще, чем им опекаются у вас. Слушай, не могу не спросить, а в основном, что ты, любый друг, не остался в Витании, что ты сюда приехал? Ты же приехал уже с начала войны, когда началась война. Ну війна. это какой-то вопрос такой. <свят> что не понятно. Это с подвохом? Это с подвохом, да, да. Нет, ну это сейчас я... Просто ответ на такой вопрос может содержать э, слишком большое количество пафоса ага. вот, и я думаю что... сезорной ну пафоса просто потому что я не, не понимаю как я мог быть там mm -hmm. сейчас mm -hmm. потому что я там чувствовал себя не очень я сейчас новости вот там Поплакивал, понимаете? <laughs> Скажу честно, <laughs> даже вот так вот. Вот, а то самое. А сейчас я помогаю людям, и мне это нормально. Кроме того, люди, твои сотрудники, сотрудники твоей фирмы, которые сейчас вместе что не работают? Ну, они занимаются развозом гуманитарной помощи, там, приемом ее, сортировкой. Они вывозят людей, беженцев, которые не в состоянии вывести. Сначала там вывозили машинами на Западную Украину, сейчас там до вокзала. Вот. Занимаемся, они занимаются помощью членам семей остальных наших <тас сотрудников>, <тас сотрудников, которые не туда, Да. да. <клёк> Мы помогаем какие-то как, организовывать логистические цепочки. Мы дали всю нашу технику, которая у нас была. Вот, и она тоже работает в этой всей истории. Ну, в общем, я думаю, что каждый из нас здесь, те, кто, людей, которые здесь остались или приехали сюда, они находят свои какие-то ниши и, и занимаются тем, чем они должны заниматься. Слушай, ну я думаю, зараз у нас дивляться люди, на тебе дивляться, чекать у тебя головного, на головне питание. Посевна у нас будет? Mm, ну, там, я знаю, что в областях, там, где как бы, нет войны, посевна будет. А там, где война будет, я не знаю, нарушены транспортные связи и это, как бы, что с этим урожаем потом будет, непонятно. Добрый день, добрый друзья. Попрощаемся разум, попрощаемся Давле, по на Украине. Слава да, героем слава.